Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова я, Елена Анохина, руководитель налогово-юридического консалтинга в компании Мое дело. Мы продолжаем знакомить вас с важными и интересными темами, которые связаны с бизнесом, и не только. Сегодня интервью мы посвятим теме наследования. С одной стороны, важно знать, по каким правилам вступать в наследство, в зависимости от вида наследуемого имущества, конечно же. С другой стороны, Каждому полезно владеть такой информацией, чтобы заранее подумать о своих родных и близких. В рамках сегодняшнего интервью мы постараемся разобраться в этой теме. Поможет нам один из наших постоянных экспертов, живая киномарина, ведущая юрист налогово-юридического консалтинга в компании «Мое дело». Марина, ну как по обычаю, уже передаю слово тебе. Благодарю, Лена. А, приветствую наших зрителей. Действительно, в теме наследования много особенностей, а главное, с ней, к сожалению, приходится сталкиваться практически каждому человеку хотя бы раз в жизни. Поэтому, по сути, эта тема затрагивает каждого из нас. Я с радостью помогу прояснить все важные моменты этого вопроса. Да, Марин, ты про вас наследованием приходится сталкиваться многим. Также нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда наследники начинают э, разборки друг с другом, соответственно, э, бороться за наследство, тянется все это годами, отнимая здоровье, время, деньги, да, у всех сторон. Особенно, если это связано с бизнесом. Тут еще, конечно же, страдает компания. Если бы наследодатели при жизни распределились своим имуществом, раздора можно было бы избежать. Может быть, чисто физически бы он же был, да, но он бы не смог, скажем так, повлиять, например, на тот же самый бизнес уже в материальном плане. Поэтому многих ситуаций да, и многих проблем можно избежать. Ты согласна со мной? Да, Лен, конечно, согласна. А незнание, как говорится, не освобождает от ответственности. Поэтому если изучить вопрос наследования и понимать, как это работает, соглашусь, Все можно сэкономить силы, время, а самое главное – семейные отношения. Ну и уже раз мы, грубо говоря, все-таки работаем с бизнесом, то, конечно же, сохранить бизнес, оставить его а, на плаву и не мешать ему нормально, полноценно и своевременно делать свое дело и зарабатывать деньги. А, там уже как пойдет, грубо говоря, на наследников, да, грубо говоря, на тем, кто будет им владеть. Предлагаю начать. наследование какого имущества мы сегодня с тобой поговорим? Давай расскажем нашим зрителю. Ну, я думаю, что мы обсудим особенности вступления в наследство банковскими вкладами, ячейками акциями и долями в обществах с ограниченной ответственностью, пенсии, социальными выплатами, неполученной заработной платой, страховки, но ну и не оставим без внимания долги и кредиты. Ну, отличный план. Особенно важно рассказать о долгах и кредитах, потому что все-таки на практике вопросов от наших клиентов, которые приходят нам на разные консультации, это довольно один из самых востребованных. Наследство подавляющего большинства граждан ассоциируется, конечно же, с прибытком, а ведь по факту наследник принимает из себя не только плюсы, но и минусы. Дал, скажем так, долги умершего, его кредиты с процентами. Иногда бывает это даже для вполне солидного человека, с хорошим заработком и заработной платой, и, возможно, с каким-то имуществом, это становится опасным элементом получать такое наследство. Правильно, я думаю, Марина? Все верно. Давай тогда с этого и начнем, раз уж затронули да, эту тему. А в законе сказано, что в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Поэтому, когда наследник соглашается вступать в наследственные права, он точно так же соглашается принять на себя и обязательства наследодателя – это его долги, кредиты и проценты по ним. Хорошо, Марин. А вот у многих наших клиентов в этом моменте возникает такой интересный вопрос. А вот нельзя ли часть наследства признать, ну, к примеру, имущество да, какое-то, а вот от долгов, то есть от части наследства отказаться? Нет, так схитрить не получится. Закон предлагает только два варианта – или все принять и наследовать, или отказаться от наследства целиком. В таком случае разумнее, конечно же, сначала оценить, что именно ты наследуешь, выяснить все это подробно, да? Если у наследодателя долги, посчитать, не прикрывает ли они его имущество. Вдруг окажется, что долги все-таки больше, да, и это будет губительным для финансов наследника. А если так и есть, и никто такое наследство на себя не возьмет, что же тогда будет с имуществом, кредитами, долгами и так далее? Если наследников не найдется или они откажутся от наследства, имущество присвоит статус выморочного и переведут в собственность муниципального образования субъекта Российской Федерации или Российской Федерации в зависимости от вида имущества и его расположения. Именно к ним банк сможет предъявить свои претензии по возврату кредитных средств и процентов по ним. Ну слушай, ну какой вы хитрый ход то со стороны наследников на самом деле. То есть если реально есть долги, есть на кого их переложить законным способом. Интересно. Хорошо, Марин. А что касается банков, то, насколько я знаю, договоры кредитования часто включают страховку банков на случай смерти заемщика. А вот как это работает? Лена, снова ты абсолютно права. И, Кстати, это хороший вариант для наследников. Если умерший заемщик был включен в программу страхования жизни и трудоспособности, но банк не воспользовался правом требования выплаты страхового возмещения, то наследники могут сами обратиться к страховщику с требованием о выплате страхового возмещения в пользу выгодоприобретателя, да? но в данном случае это банк, и таким образом закрыть долг перед банком. Да, вариант действительно тоже неплохой, и на практике ведь мало кто о нем знает. Лишние какие-то кредиты, долги, они тоже могут быть губительны там для семьи наследника, да? может у него там и так супруга в декрете, детей много, да, у него единственное он там, трудоустроенный получает заработную плату, поэтому имейте в виду, проверяйте договора кредитования, да, которые заключал, скажем так. Тот человек, с которым от которого вы получаете, соответственно, наследство. Будьте внимательны, прочитайте все, что в нем прописано. Было ли к нему полис страхования. Отстаивайте свои права, идите в страховую, соответственно, требуйте возмещения банку. Не соглашайтесь сразу а, закрывать все долги, когда есть а, те, кто обязан делать это по закону и кому, соответственно, за это заплатили, потому что страховой все-таки а, при заключении кредита, соответственно, платят определенный взнос, страховку, которая является основанием для того, чтобы в дальнейшем страховая, при возникновении страхового случая, обоснованно гасила эти выплаты банку. Имейте в виду, пользуйтесь своими правами, а, берегите свое имущество, да, не платите лишнего там, где можно не платить. Марина, давай разберем другую тогда жизненную ситуацию. Предположим, сыну важно вступить в наследство и выплатить долги отца. Ну, не знаю, из моральных соображений, да. То есть не все, конечно же, бывают э, хитрые, там корыстные, да, и пытаются сбежать. Здесь, ну, есть и у людей, соответственно, принципы, да, по которым а, мы охота загасить, допустим, а, исполнить те обязательства, которые взял отец, а, и, и оставить кого-то без денег. Потому что мы же говорим не только о кредитах, это мог быть, соответственно, может даже и займ да, у какого-то там... А, Друга семьи, да, с которым у того же самого наследника могут быть хорошие отношения, а у того, скажем так, взаимодателя теперь, соответственно, возникают соответствующие проблемы а, из-за того, что денежных средств нет, да, и а, тот, кто умер, соответственно, и оставил наследство, гасить их при всем желании физически уже не может. Причем, допустим, вот тот наследник, о котором мы говорим, понимает, что все долги, конечно же, привычат имущество, которое было у его отца. Вот где в этой ситуации для наследника заканчивается обязанность платить по долгам наследодателя? Это очень хороший вопрос. Попробуем его прояснить. Итак, если сын принимает на себя долги отца, то требования кредиторов могут ограничиваться только суммой наследуемого имущества. То есть, другими словами, погашать долги отца за свой счет сын не обязан. И обязательства по долгам наследодателя прекратятся из-за невозможности исполнения там полностью, либо в недостающей части наследственного имущества. Сын, конечно, может выплатить долги за свой счет, но делать это он не обязан. Понятно, спасибо. Марина, Давай теперь э, расскажем, как распределяются долги между наследниками, которые вступили в права. Ну, допустим, даже если завещание было с трудом, э, верится, что в нем наследодатель и долги распределил. Тоже сразу решил, что этому 50% долга, этому 30%, а этому 20%. Он самый слабенький, к примеру. Ну, я сомневаюсь, что такое будет. Ну, в принципе, возможно, и такое бывает. Однако закон на авось не полагается и устанавливает, что наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам все вместе, на юридическом языке солидарно. То есть кредитор вправе требовать исполнения как от всех наследников совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как всей суммы долга, так и ее части. А доли солидарных должников предполагаются равными, то есть сумма долга делится на всех солидарных должников. Ну, выглядит, конечно, не очень справедливо, если честно. Одно дело, когда наследство разделено равными частями, ну, если как в сказке, да, мы там в одному мельницу, другому оселу, третьему кот, а тут, конечно же, очень <laughs> неинтересно получается, что могут и одному все предъявить. Ну и на этот счет есть правило. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. При этом есть еще и третье правило. Если тот, кто унаследовал мельницу, погасит долги целиком, он вправе потребовать у других наследников компенсировать ему расходы в пределах полученных и медалей. Хорошо, тогда давай разберем на примере. Предположим, первому наследнику досталось 6 миллионов рублей, да? А, ну, допустим, наследство было хорошее, солидное. Второму 2 миллиона рублей. Третьему 1 миллион. Как вправе действовать кредитор, которому он наследодатель задолжал 4 миллиона рублей? А в данном примере он может потребовать уплату долга у любого из трех. Ну, скажем, с третьего заискать полностью его миллион, со второго его 2 миллиона, и остаток долга с первого. Ну, либо можно сразу обратиться с требованием к первому наследнику, и тот обязан будет погасить док полностью. Верно. Сумма полученного наследства, как мы видим, позволяет. И в этом случае каждый из наследников вправе потребовать от других возмещений расходов, ориентируясь на равные обязательства перед кредиторами. Это тоже очень важно помнить, потому что, конечно же, в большинстве случаев мат пойдет более простым путем, который будет и юридически ему более быстрым, да, и экономически, и так далее. То есть, скорее всего, пойдет к тому наследнику, который получил больше, да, чтобы там уже дальше сам наследник разбирался, требовал компенсации. Вот обязательно помните об этом, что вы тоже можете затребовать да, в части этих долей. Будьте внимательны и имейте это в виду. Хорошо, если продолжить наш пример, а 4 миллиона разделить на троих – это больше 1,3 да, миллиона а, с каждого. А, но третий наследник получит, получил, скажем так, только 1 миллион, значит, его обязательства им ограничиваются, верно? Все правильно. Соответственно, оставшиеся 3 миллиона рублей будут погашать двое других наследников. Ну, это как раз тот самый пример, когда первому можно вовсе сразу отказаться от наследства, да, вывод, который не так очевиден для многих, а вступать в наследство нужно крепко подумав и все рассчитав. То есть здесь, по сути дела, он его в любом случае потеряет, только потеряет время на все эти юридические процедуры, вступления в наследство, да, и потом погашение и так далее. Проще сразу отдать это тем, кто будет погашать с этих средств, получив более высокие доли, по наследству, соответственно, с которых можно еще что-то будет себе оставить. Хорошо, Марин, а мы ничего не сказали о сроках давности. Кредиторы наверняка не могут висеть над, наследник, над наследником, скажем так, домокловым мечом бесконечно. Совершенно верно. Сроки исковой давности установлены для соответствующих требований, как мы знаем, гражданским кодексом. И общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Ну, скажем, если должник должен был вернуть кредит а, и а, конечный срок возврата 30 июня 2022 года, но не сделал этого, кредитор понимает, что его права нарушены. И, соответственно, со следующего дня начинается отсчет трехлетнего срока. Хорошо. Дорогие зрители, пожалуйста, давайте обратим внимание и на этот момент, потому что надо тоже иметь в виду на корректность юридической процедуры, да, и поэтому, если все-таки срок банка был упущен, это бывает редко, конечно, но мало ли, да, вы можете все-таки воспользоваться тем, что срок исковой давности вышел, и подстраховать себя, скажем так, на этот счет, юридически обосновав, почему вы даже с этот долг гасить не будете. Поэтому обращаем внимание на все, да, то есть обращаем внимание на то, во-первых, превышает ли сумма полученного вами наследства долги, да, которые вы тоже получите в подарок, и то же самое выполнил ли банк всю юридическую процедуру корректно, то есть верные сроки, корректно ли составил документы, именно поэтому очень важно и внимательно подходить к этому делу, обращаться к профессионалу, как минимум за консультацией, да, предоставлять те документы, которого у вас имеются, для того, чтобы эксперт в своей области оценил, скажем так, ситуацию а, с юридической точки зрения, да, сказал те все варианты, которые у вас имеются, и потом уже спокойной душой либо вступать в наследство, да, либо, если уж вы выступили, ну, скажем так, о долгах не знали и так далее, а, и к вам явился банк, то хотя бы понимать, опять-таки, какие выходы ситуации у вас есть, если у вас нет каких-то возможностей, да, скажем так, срочно, допустим, продать то имущество, которое вы получили в наследство, и гасить эти долги, поэтому... Обращаемся к профессионалу, ни в коем случае не стараемся решать это просто просторами интернета и так далее. Здесь очень много тоже очень таких тонких и сложных моментов, и лучше себя застраховать заранее. И, скажем так, делать все обоснованно, спокойно и финансово выгодно, как для вашего бизнеса, если он у вас есть да, и тоже страдает от этих долгов, либо даже семейного бюджета. Хорошо, Марин. А если наследник по закону а, в права наследства не вступил, он, соответственно, и обязательствами себя никакие не берет, правильно? Все правильно. Если наследник отказался от наследства или наследственного имущества и вовсе нет, то и обязанностей перед кредиторами не будет. Хорошо. Тогда с долгами в целом мы разобрались. Есть ли у тебя еще дополнение на этот счет? Да, Лен, я бы хотела еще упомянуть про проценты по кредитам. В данном случае нужно знать, что с момента смерти заемщика и до даты вступления в наследство проценты за нарушение графика погашения кредита не начисляются. А своим чередом считают только проценты на сумму кредита, поскольку эти обязательства входят в состав наследства. Этот нюанс наследникам нужно знать обязательно. И еще важно иметь в виду, принимая решение о вступлении в наследство или отказе от него, важно помнить, что отказ от наследства нельзя впоследствии изменить или взять обратно. Спасибо, Марина. Это действительно существенное дополнение. Тоже рекомендую взять себе на заметку. И снова хочу обратить внимание наших зрителей, сколько нюансов да, и важных моментов в вопросе наследования. Поэтому принимая то или иное решение, взвесьте все «за» и «против», оцените для себя выгодность позиции вашей да, и ситуации. Также не лишним будет, опять-таки, еще раз повторюсь, да, не последний раз в наше видео, чтобы не лишним проконсультироваться с юристом. Компания дело, всегда готова предложить вам юридическую поддержку. Профессиональный юрист учтет все ваши потребности и скажет, какие моменты нужно учесть в той или иной ситуации. При необходимости проведет экспертизу необходимых документов, да, даст рекомендации по порядку действий в той или иной ситуации. Юридическая поддержка доступна как в рамках разовых суток соответственно, так и на бухгалтерском обслуживании, где есть тарифы с юристом. Но мы немного ушли от темы. А, Марин, теперь предлагают долгов и невозвращенных кредитов, тогда перейти к имуществу. Какие основные правила наследования нужно упомянуть? А, ну, наверное, самое важное – это то, что каждый человек вправе распоряжаться своим имуществом, как посчитает нужным. Поэтому, если составить завещание, наследство будет распределено в соответствии с ним. Если же завещаний нет, то здесь уже будет действовать закон. То есть имущество будет распределяться между наследниками по степени их очередности. Напомню нашим зрителям, что наследниками первой очереди, соответственно, являются дети, родители, супруг или супруга. Наследники второй очереди – это уже сестры, братья, бабушки, дедушки и так далее, конечно же, до седьмого колена, как говорят обычно. Но я еще хотела бы добавить, что обязательно в очередность добавит иждивенцев наследодателя, которых он содержал не менее года до своей смерти. И даже если в завещании не упомянуть несовершеннолетних или нетрудоспособных ближайших родственников, они все равно имеют право на наследство в силу своей уязвимости и могут претендовать как минимум наполовину той доли, которая причиталась бы им по закону. Хорошо. А вот у многих есть еще, соответственно, банковские вклады, ячейки. А как можно завещать их по наследству? Какие правила работают в этом случае? Ну, в случае со вкладами есть три варианта. Их можно завещать наследникам путем оформления завещания, заверенного нотариусом, наследственного договора, да, который заключается вместо завещания, завещательного распоряжения в банке, где открыт банковский вклад. А нужно учесть, что если вклад открыт в браке, то его половина по праву принадлежит супруге или супругу. И неважно, на кого из них открыт счет, мы об этом говорили да, в нашем предыдущем ролике. А поэтому каждый из совладельцев вкладов завещаний вправе распорядиться только половиной суммы, если, конечно, между супругами не заключен брачный договор, по которому имущество распределяется в других пропорциях. В случае смерти одного из супругов, второму супругу принадлежит одна вторая в праве на общее имущество супругов, если другой размер доли не был определен, опять же, брачным договором, совместным завещанием супругов, наследственным договором или решением суда. Хорошо, а давай тогда разберем еще вариант с банковскими ячейками. Они наследуются по аналогии со вкладами? Ты знаешь, Лена, с банковскими ячейками все гораздо сложнее. Но начнем с того, что имущество, содержащееся в банке, нельзя завещать по завещательному распоряжению. В данном случае приемлемо только завещание, заверенное нотариусом. Если завещания не было, а наследники ничего о ячейке не знают, есть риск не узнать об этом имуществе и после запроса нотариуса. По существующей практике на запросы нотариусов, направленные в банк для определения состава наследства, проверяются только банковские счета о наличии либо отсутствии которых и дается ответ. А после того, как истекает срок оплаченной аренды да, банковской ячейки, сотрудники банка в составе комиссии вскрывают сейф, содержимое которого помещают в сейф-пакет и оформляют опись содержимого. Но эта опись не является описью наследственного имущества. Если завещания не было, но наследники знают об аренде банковского сейфа, они сообщают об этом нотариусу, и тот в запросе банку указывает на необходимость Вскрытие конкретной сейфовой ячейки, подробной описи ее содержимого и передачи данной описи нотариусу. Как и в первом варианте, банк создает комиссию. В присутствии членов этой комиссии, нотариуса и наследников содержимое ячейки описывается и передается нотариусу. Ну, тоже как интересно, да, со стороны банка. Если наследники не знают, могут и не получить. Интересно, конечно. Хорошо. А вот содержимое ячейки возвращается назад или отдается наследникам? Нет, имущество помещают в мешок, в которому крепится ярлык с указанием номера банковской ячейки, номера договора аренды, даты и подписей участников данных действий. Мешок пломбирует ответственным членом комиссии и передается на хранение в хранилище ценностей расчетного центробанка до востребования его наследниками. Для отдельных вещей предусмотрен особый порядок хранения. В частности, наличие, наличные деньги вносятся на депозит нотариуса, валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не требующие управления. Ценные бумаги направляются банку на хранение по договору. На практике варианты могут быть самыми разными. Некоторые нотариусы предлагают наследникам сначала доказать, что содержимое, детально, вернее, что содержимое действительно принадлежало а, умершему арендатору ячейки. И пока этого подтверждения нотариус не получит, то он, соответственно, и не рассматривает хранящееся в банковской ячейке имущество как наследство. В целом тут очень много нюансов, связанных с условиями аренды. Мы не будем сейчас на них подробно останавливаться. А если нашим зрителям нужно разобраться в этом вопросе, они всегда могут обратиться к специалистам нашей компании. Да, Марина, ты права. Предлагаю немного даже отвлечься от темы, связанной с передачей по наследству, имущества, и подробнее остановиться на том, как узнать, на что можешь претендовать. Все-таки ситуация такая довольно скользкая, а и ты уже как раз упомянула, да, что, возможно, ситуация, когда наследники, как говорится, ни сном, ни духом о том, что все-таки банковская ячейка есть, а может, там и сумма хорошая, И да? она сейчас в бизнес нужна, ой, как, прям вот именно сейчас в оборот и можно заработать. А вот как разобраться, какое имущество нужно включить в наследство? Но в данном случае придется объявить имущество в розыск. Правда, в детективное агентство и полицию обращаться никому не придется. Розыском наследственного имущества занимаются нотариусы, которые ведут дела о наследстве. Именно нотариусы наделены правом запрашивать информацию об активах умершего наследодателя в банках, депозитариях э, ценных бумаг и в страховых компаниях, ну и в других скажем так, организациях. Дорогие зрители, будьте, соответственно, внимательны, да, и если получаете наследство, опять-таки, если оно было связано с бизнесом, как часто бывает, там все-таки депозиты, ячейки есть, а, Пострахуйтесь, объявите в розыск, да, может быть, найдется что-то даже больше, а, чем о том, что вы знали, да, или, возможно, что было включено в завещание. Хорошо, Марина, а как узнать, существует ли завещание? Вот этот момент должен предшествовать как раз-таки предыдущему шагу, да, о котором я рассказала. Прежде чем нотариус начнет разыскивать наследство, он должен открыть наследственное дело. Для того, чтобы это произошло, наследникам необходимо первоначально обратиться к нотариусу. Хорошо. Но родственники могут не знать, к примеру, какой именно нотариус зарял завещание, если оно и было. К, какому, к кому в результате, скажем так, обращаться? Ну, проще всего и правильнее да, обратиться к нотариусу по последнему месту жительства умершего. А именно этот нотариус откроет наследственное дело и проверит по закрытому реестру наличие завещания. Имейте в виду, если наследников несколько, до обращения к нотариусу лучше проверить на сайте Федеральной нотариальной палаты в реестре наследственных дел. А, возможно, наследственное дело уже открыто, да, по заявлению какого-то другого наследника. Для этого достаточно знать полное фамилию, имя, отчество человека, даты его рождения и смерти. Все верно. Хорошо, Марина, за такой интересный и правильный подход. Да, что действительно можно время-то сократить, на самом деле, может, уже кто-то из наследников уже ведет, скажем так, активно борьбу за свою часть долю. И вам как можно скорее надо подключаться и не терять время на поиск. А, хорошо, спасибо. Давай двигаемся с тобой тогда дальше. Помимо вкладов и банковских сейфов, у наследодателя могут быть, к примеру, ну, акции, да, либо доли участия в компании. Вот как наследовать их? А, ну, по общему правилу, после смерти участника акционерного общества, принадлежавшие ему акции, переходят к его наследникам, которые становятся участниками этого акционерного общества. Рекомендуемый алгоритм действий наследников выглядит следующим образом. Во-первых, подать нотариусу заявление для принятия наследства. Сделать это нужно не позднее 6 месяцев с датой смерти наследодателя. А, Во-вторых, подготовить необходимые документы для нотариуса. Это, в частности, свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родство, документы, подтверждающие, что акции на которые претендует наследник, действительно принадлежали умершему. Ну и другие документы, перечень которых лучше, конечно, уже уточнить у того нотариуса, к которому наследник будет обращаться. В-третьих, получить в ФНС свидетельство о праве на наследство. С полученным свидетельством обратиться к реестродержателю, чтобы он внес наследника в реестр акционеров. Хорошо, Марин, а вот что тогда с долями компании будет, как действовать с ними? А наследование доли в обществе с ограниченной ответственностью по закону или по завещанию осуществляется в общем порядке. Но получит ли наследник статус участника общества с ограниченной ответственностью, зависит от содержания устава такого общества. Если по уставу нет запрета, тогда наследник войдет в состав участников общества с ограниченной ответственностью после оформления наследства и внесения соответствующей записи в ЕГРЮ. До этого доли управляет доверительный управляющий, если наследник его назначил. А если устав требует получения согласия действующих а, участников общества на вхождение наследника да, в состав этих участников, то нужно это согласие получить. Общество обязано будет выплатить наследнику действительную стоимость его доли, если участники не дали своего согласия. Ну и, наконец, третий вариант развития событий – это когда уставом запрещен переход доли к наследникам. Хорошо, Марин. точнее, пожалуйста, ты вот упомянула, что до момента вступления наследников в свои права его доли управляет доверительным управляющим, если наследник его назначил. А вот как это сделать? Как назначить такого управляющего? Но для этого я рекомендую вместе с заявлением о принятии наследства сразу же подать нотариусу и заявление об учреждении доверительного управления долей. Доверительным управляющим можно попросить назначить и себя, если наследник в единственном числе или остальные наследники не возражают. Но учтите, что подать такое заявление можно, если уставом не запрещен переход прав на долю к наследникам, так как при наличии такого запрета наследством будет не доля, а только ее действительная стоимость. Наследование доли в обществе с, ограниченным, в обществе с ограниченной ответственностью – это все-таки многоэтапный процесс со многими нюансами, и каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Да, согласна, в таком случае предполагаю, что по части этого вопроса как бы, нужно как бы даже остановиться, а тем, кому нужны подробности, повторно отметим, что компания Модель всегда готова предложить юридическую услугу, где уже индивидуально рассмотрит это уже на основании, грубо говоря, ваших документов, вашей конкретной ситуации у того, той компании, от которой вы получаете долю, потому что здесь, конечно, нюансов очень много, и все они довольно индивидуальны, и можно запутаться. Поэтому все-таки такие вопросы можно, в принципе, попробовать задать под видео, да, и мы, конечно же, дадим обратную связь, насколько сможем. Если же все-таки вас интересует прям детально по вашим документам, вы можете обратиться в наш отдел продаж и получить юридическую услугу, где на основании ваших документов уже подробно пишут, скажем так, консультацию, да, что возможно а, и в каком порядке. Хорошо, Марин, а теперь поговорим о пенсиях, заработных платах, социальных выплатах, присутственных компенсациях и прочих денежных суммах, которые полагались наследодателю, но не были им получены. А По общему правилу, выплата пенсии прекращается на следующий месяц после месяца смерти пенсионера. Пенсия за месяц, в котором произошла смерть, должна быть выплачена нетрудоспособным членом семьи пенсионера, проживавшим вместе с ними на день его смерти. Но они должны предварительно за этой суммой обратиться. И успеть это сделать в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера. Если обращаются несколько членов семьи, невыплаченная пенсия за последний месяц жизни делится между ними поровну. Если нет трудоспособных членов семьи, нет, то тогда оставшаяся сумма пенсии будет унаследована на общих основаниях. Хорошо, а как получить доплату к пенсии, если она была? Порядок их выплаты зависит от вида доплат. Но, например, в Москве суммы назначенной и не полученной региональной социальной доплаты выплачиваются членам семьи умершего, проживавшим с ним на день его смерти, либо наследникам умершего по свидетельству о правильном на наследстве. Хорошо, а помимо ежемесячной пенсии есть же еще накопительная часть. Если сам пенсионер не успел воспользоваться этой частью своих отчислений, родственники могут претендовать на них? Ты знаешь, наследодатель при жизни вправе в любое время подать заявление в пенсионный фонд и определить право преемников и доли средств, которые должны быть им выплачены в случае его смерти. Если в договоре об обязательном пенсионном страховании нет условия распределении пенсионных накоплений, аналогичное заявление можно подать в отношении накопительной части пенсии. Если такого заявления не будет, средства пенсионных накоплений будут распределены между родственниками одной очереди в равных долях. Заявление наследодатель может подать в электронной форме через сайт госуслуг или сайт Пенсионного фонда России. Для этого нужно зарегистрировать личный кабинет. Хорошо, если заявление будет, пенсии и накопления будут распределены в соответствии с ним. А если не будет по закону, в порядке очередности, верно? Да, именно так. Но и здесь есть нюанс. Если гражданин умер после того, как ему была назначена, но еще не выплачена единовременная выплата средств пенсионных накоплений, получить ее могут члены его семьи, совместно проживавшие с ним, и его нетрудоспособные иждивенцы в течение четырех месяцев со дня его смерти. А если их нет, то сумма единовременной выплаты включается в состав наследства и наследуется на общих основаниях. И есть особенность распределения остатка средств материнского капитала. Поэтому давайте может быть на этом да, остановимся тоже. А, соответственно, остаток а средств материнского капитала направленного на накопительную пенсию и результат их инвестирования да, круг получателей ограничивается соответственно отцом или усыновителем ребенка в связи с рождением усыновлением которого был получен материнский капитал и ребенком либо детьми не достигшими совершеннолетия и, или совершеннолетним ребенком детьми обучающимся по очной форме в образовательной организации, за исключением организации дополнительного образования, до окончания им такого обучения, но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет. Хорошо. А как тогда обстоят дела с личным страхованием? Страховое возмещение по личному страхованию, выгода приобретателю в случае смерти страхователя в состав наследственного имущества не входит. А, другими словами, договор страхования всегда включает того, кому страховка будет вык... выплачена, если страхователь умрет И тут, в общем-то, и делить-то нечего а Если наследодатель застраховал какое-то другое лицо, ну, скажем, там, да, третье лицо То в случае смерти страхователя, права и обязанности, определенные этим договором, переходят к такому третьему лицу с его согласия Однако, помимо добровольного страхования, есть сферы деятельности или профессии, когда страховка обязательна. Ну, скажем, пассажирские перевозки, да, прокурорская деятельность, служба приставом или военная служба. В каждом подобном варианте устанавливаются особые правила наследования. Хорошо. А если у нас был такой пример, что наследодатель страховал имущество? Ну, в этом случае при смерти страхователя, заключившего договор страхования имущества, его права и обязанности перейдут к тому, кто примет это имущество в порядке наследования. Хорошо, Марина. Вот насколько знаю, не часто набывают выплаты, связанные с нанесением морального вреда. Есть ли правила наследования таких выплат? Да, и такая практика сложилась. А Если гражданин, подавший заявление в суд на компенсацию морального вреда, умер до вынесения решения, то дело, соответственно, прекращается. А вот если моральный вред судом признан и к моменту смерти компенсация назначена, она также войдет в состав наследственного имущества. Ну и перейдем тогда к самому очевидному и довольно часто, что опять-таки, с чем к нам приходят клиенты, как поступить с начисленной, но не полученной заработной платой и другими выплатами, соответственно, которые работодатель был обязан выплатить своему сотруднику, но тот, к сожалению, скажем так, умер, да. Их тоже будут распределять между наследниками? И да, и нет. Гражданский кодекс устанавливает особый, а главное, единый порядок перехода прав на получение невыплаченных наследодателю сумм, предоставленных ему в качестве средств к существованию. Если наследодатель по какой-то причине не получил принадлежащие ему да, выплаты при жизни, то они подлежат выплате проживавшим вместе с ним членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам, независимо от того, проживали они совместно с ним или нет. Эти правила распространяются на заработную плату и приравненные к ней платежи, ну скажем, надбавки, доплаты, компенсации за неиспользованный отпуск, премии и еди... иные е... единовременные вознаграждения. А также распространяется на пенсии, стипендии, пособия по социальному страхованию, сумму возмещения вреда причиненного жизни и здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданин в качестве средств к существованию. А вот суммы выплатят по умолчанию или все-таки за ними нужно обратиться? Ну, конечно, нужно обратиться за ними к обязанным лицам, например, к работодателю умершего а в течение четырех месяцев со дня открытия наследства. Если этого не сделать, то невыплаченные суммы будут причислены к наследству и распределяться между наследниками на общих основаниях. Хорошо, Марина, но если не прошло шесть месяцев, значит у членов семьи не может быть свидетельства на наследство? Как быть тогда? А, верно. Организация, выдавая членам семьи и иждивенцам умершего перечисленной выше денежной суммы, а в качестве документов, подтверждающих родственные и иные отношения с ним, потребует свидетельства о заключении брака, свидетельство о рождении, усыновлении, ну и иные подобные документы. А в качестве документов, подтверждающих факт совместного проживания, свидетельство о регистрации по месту жительства, либо месту пребывания, ну и так далее. Но в целом процедура получается. Получение невыплаченной зарплаты или пенсии определена в законе предельно четко. Поэтому на практике возникают сложности и в каждом случае нужно разбираться все-таки индивидуально. Хорошо. А если шесть месяцев прошли, как должен действовать наследник, который согласился воспользоваться своим правом на наследство? Ну, во-первых, он должен оплатить госпошлину и получить от нотариуса свидетельство о праве на наследство. Без этого документа не будет возможности доступа к наследству. А второе, необходимо перерегистрировать имущество на себя, да, но это, а в частности, касается недвижимого имущества, автомобиля, банковских вкладов. Понятно. Ну, тогда, думаю, на сегодня все. Марин, благодарю тебя за столь интересную беседу. Надеюсь, что она была полезна нашим зрителям. Наследование сложное и многогранная процедура. Каждый случай, конечно же, индивидуален. Поэтому здесь не обойтись без правовой поддержки. Напомню, что с юридической и бухгалтерской поддержкой. И даже за поддержкой справочно правовой системы, где вы хотите самостоятельно всю эту информацию узнать, вы можете обратиться к специалистам компании «Мое дело». Мы всегда готовы предложить разные варианты да, и ресурсы для вашего бизнеса да, и иных ваших а, личных целей. А, поэтому имейте в виду, мы всегда готовы подставить вам свое крепкое и надежное плечо. Чтобы быть в курсе всех важных и актуальных тем, подписывайтесь на наш канал. Если вам понравился наш ролик, не стесняйтесь, ставьте лайк. Если какие-то вопросы на эту тему у вас также остались открытыми, обязательно пишите их в комментариях. Также мы будем, как всегда, рады вашим запросам на новые темы. Желаем всем удачи, удачного ведения бизнеса и до новых встреч.